Во что ты будешь играть после этого? Пинг-понг, змейка. Мне сейчас не до этого. У меня тут очень важный кубик прыгает. Юридический отдел там делает больше всего Что ж, если так будет, сделаем что-нибудь твердое. Сделайте что-нибудь другое. О-о-о-о. Металлическими приковали. Я мог бы немножко переборщить. А! Ты упрям как осек! Опа! Видишь? Я предупреждал Моё. тебя. Спасибо. Ты просто никогда не сдаешься. Не так ли? Mm -hmm. Хе-хе. Спешить некуда, но я побил рекорд. Читер. По телевизору «Идиот» эксклюзивный эпизод Breaking Bad, и ваша совесть Day. говорит вам, что вы точно не должны этого пропускать. Go. Иди. Мисс Париж. Но ведь на Материнку похоже. Мис Токи, Вот, 142! Ну-ка, верни-ка мне этот трек. Так, да, что ты наделал, пользователь? Вы только что запустили поддельную программу из поддельной оперативной системы. <реклама> это невозможно. Что <реклама> произойдет? Мне это совсем не нравится. Вы еще можете посмотреть фильм из Болливуда. Прогуляться по Генде. Учится танцевать. Такое клише. Я не русский. Мистер Глюк. Привет, ребята. Давай, уходи отсюда. Уходи, В дело... Здравствуйте, товарищ пользователь. Плохие новости. Игра запрещена. Надеюсь, not вы не слишком разочарованы. Вот только не снова. Как нам отсюда выбраться? Вы шпион? Хорошо. Okay. У этого действительно русский акцент. Ха. Ты, ты видишь? видишь? Но ты You're все еще here. здесь? Вроде you так. Сколько вас? Покажи мне документы. Us. Только если скажешь, пожалуйста. <свист> Мистер Глюк! Нет, Кембор, не я искал тебя. Прекрати следить за нами. Мы, мы все умрем! Стреляйте в Глюка! Черт, пистолетом для отладки. Мы все умрем. Не будь этим драматичным, и чё, конечно, не надо уже убить. Бонжур, пользователь. У меня плохие новости. Собственно, ее нет. Он снова изменился. Я не, Я пойму, не пойму, что происходит. Все становится все более нестабильным. Боже, кого сал? Или ждем? Уу, добрый день, друзья мои. Вы французский шпион? Мистер, Мистер Люк! Привет, мой гам. Мы все умрем. Прекрати Остапсидя. говорить это. Мы не можем умереть. Возможно, Мы нас могут стереть. Мы все исчезнем. Я, Я чувствую приближение кушения. Пользоваться хватит баловаться с этой аномалией. Это не будет, будет красиво. Вы вызываете меня аномалией? Вы видели свой ход? Хорошо, теперь все действительно выходит под контроля. А еще есть черные кошки. на Стреляйте в сумасшедших кошек. Мистер Клюк! Чему ты просто не локнешь, игра? У меня тут плотный график. Пользователь, я умоляю тебя! Прекрати играть в них в ты убьёшь нас всех! Я знал Мы это! Мы все умрем. Ах ты, заткнись! Что? произошло? Думаю, здесь. Uh, uh, я здесь. Мы Что? Где Мы здесь. Пользователь, здесь. здесь. здесь. здесь. Мы здесь. Мы Я Мы здесь. Мы здесь. Я Посмотрите к чему нас привело. Это дало нам... куда-то... Не знаю, где... Where? Это очень странно, Что it? это? какой то kind of телевизор. Может, стоит его трогать? Похоже, like на халилит видеосигнала. Что? Вы приходите на пьюхот? Ты просто no, не мог с собой поделать, правда? Воу, wow, no, это не выйдет, что тебе некто. Прекрати пользователя. Разве ты не делаешь worse? только хуже? Don't не трогайте щели! что ты разбил еще одну чашку кофе, Ватсон? Ватсон? Вы звонили, Холмс? Холмс? Это я. Или внезапно появляется, Эха Ватсон, вы это слышали? I... В этом крике не было ничего человеческого. Scream. Кажется, он идет к дому нашего дорогого соседа Вильхемса. <соспит> Пойдем посмотрим, ладно? Все это очень увлекательно. Что черт возьми, <соспит> происходит? Эй, это <соспит> похоже на звезды на диске. Я думаю, мы находимся в игре. Боже, мы не можем оставаться. Иконки в игре работают? Нет. Это может означать только одно. Мы в ловушке этого мира, как и эти вымышленные персонажи. Мир, в котором невозможно отличить реальность от инлюзии. Позже, мы, вероятно, вошли в другое измерение видеоигры. Что ты сделал сейчас? Вы сняли одну из кнопок игры? Тот с закрытым И что ты собираешься делать с этим блоком? Хорошо, пользуйся. Okay, Больше ничего else. не трогай. Вы и в конечном итоге и сломаете что-нибудь хрупкое. Когда I я просил I'm тебя найти выход, I я говорил об, об этом измерении, а не комнате. На There's этом странном лике что-то написано. No. Привет, Привет писал Тихо. Мистер Бильхемс, открой дверь. Это It's твой сосед, Шерл Холмс. Это никогда не сработает, Холмс. Нам нужен чтобы door, открыть дверь. Ты меня разочаровал, мой дорогой друг. Будьте более изобретательны. Создавайте более смелые ассоциации. И думайте в четырех Вы имеете в виду сейчас? Что это sound? был за звук? Потерянная пенни Это мой счастливый день Ваш счастливый вечер, мой друг Вот В странном рюке что-то написано. Время физкомалтных чтений. Ю, давайте просто все И что ты собираешься делать с этим штабом? Отправишь по Would электронной it почте? Это отвратительно. У меня возникает ощущение держи. на Пользуйся ради что, бога, что, хватит грызть. Холмс? у меня такое впечатление, что вокруг нас идет шум. Это такой голос с русским акцентом. Да, вы это слышали? Единственное, что yeah. я слышал, It's это легкий шелест ветра с русским акцентом. Есть совершенно есть повод повозиться. Thinker. Это плохая идея, идея пользователь. Где схемы монитора? Похоже It на like набор игры, game, но not... видно с другой side. стороны. Привет, я а? знаю, know, что ты собираешься делать. Не смей им помогать! Adapt. Дверь, которая они пытаются пойти, действительно Rage застряла. Stop. Оставьте Лев, пожалуйста. You, Позже, чувак, вы раздражаете. Да, мы не можем сейчас Пойдем, Давайте пойдем внутрь. Не уходи oh, с ними. Мистер Ты там? слишком темно. Нельзя ожидать, что я буду ходить в темноте. Так что попробуй найти немного light, света, Ватсон. Эти персонажи заперты в темноте. Мне повезло. Давайте спустим пальцами надеяться, что вы не сможете найти свет. Коррекция. Давайте спустим пальцами что вы не сможете найти свет. Крепление станка штампом? Как логично. На всякий случай надеюсь, у меня подключен к источнику не не не не куда идет фальшивая луна? Надеюсь, это не знак. Я знал это. Молодец, Ватсон. Наконец, мы можем лучше видеть. Такое ощущение, что мистер Вильхем делает косметический ремонт. Я не припоминаю, чтобы он видел луну. Мистер Вильхемс, вы мертвы? Ватсон, что у него на лице? Мистер о нет. Похоже на какой-то монохроматического паразита. А паразит. это серьезно? Вы позор за медицинской профессии. Позвольте мне заглянуть на это поближе. Я, например, хочу быть... держаться подальше от этого. Бедная душа. Это выглядит болезненно. Это только у меня, или Красная Я <говор> терпеть <guff> не могу его своим Холмс. Это невыносимо. Как ты посмел украсть Верни эту букву! Ты не имеешь дела с не надо больше no возиться. Мы должны вернуться в комнату, начали. Возможно, mm -hmm. мы Монт сможем найти выход. Позвольте, я думаю, ты потерял глаз. I... <скручили> <I'm скручили> <I> <I'm... скручили> uh, <скручили> нет, не могу, У меня программа. А это был зазвон колокольчика? Думаю, из-за этого странного свойства. О да, господин Вильхемс рассказал мне об этом. Это прототип телефона Антонио Мучи. Это позволяет вам мгновенно общаться с другим человеком на расстоянии. Я говорю, сколько Это единственное в своем вроде. Так что бесполезно. Это бесполезно. позже не надо больше возиться. Мы, мы должны вернуться в комнату, и начали. начали. Возможно, мы сможем найти выход. На этом страном что-то написано. К сожалению, что слишком для чтения. Если вы думали, что переместить фальшивые стены, забудьте об этом. A a a Отметки на Земле показывают, что отсутствует кусок рельс или буква алфавита, это большой red red red красный шар. Как сочная вишня. Похоже, что придах перегорели. Тоже найди способ исправить это, мой дорогой человек. Я не закончил расследование. Эм... Вы только что использовали письмо и звукоподражание, чтобы починить поручить. Но в этом нет никакого смысла. Вы могли бы использовать, я не знаю, обезьяну для работы гидравлического насоса. Это тупо. Ну что меня действительно волнует, как это... Что это работает? Вы только что ударили их увеличительным стеклом. Тебе не хватало кулака? Я просто надеюсь, что они работы Только для разработчиков. Еще одно правило, которое ты сможешь нарушить. Игра вылетела? Эхо. А, думаю я узнаю, где мы. Это словарь. Здесь хранятся все вещи, которые используются в игре. Это такая крутая библиотека. Только разработчики могут получить доступ к этому разделу. Полагаю отсюда и безопасный люкс. Я же говорил вам, у меня в руке была лупа, и Вдруг исчезла. Ну вот, они все поняли. Тут голос! Это призрак Холмс! Русский призрак! Но я не русский! Мистер Вильхамс, вы никогда не говорили нам, что вы талантливый человек обещатель Это не он говорит. Это я. Меня зовут Игра. Я компьютерная программа. Я использователь человека. И мы, мы делаем все возможное, чтобы все вернуться домой. Вы знаете, как мы можем выйти из вашей игры? Игра? Какая игра? Эээ, твоя э, игра. Вы знаете, вы что мир, в котором мы находимся, не настоящий, не так ли? Вы не знаете, что находится в я лучше бы к увеличивая честь и класс, не буду продолжать слушать ваше белую болтовню, мистер Витт. Но он не тот. Возвратили, mm. я думаю, не поймут с помощью мистера <правдающий> Глюка. И если он привел нас в это измерение, он вероятно сможет вытащить нас отсюда. Что за видеоигра? Должен There's быть способ избавиться of. от этого. Может, какой-нибудь ритуал? если конечно, у вас нет пожарной части. Вы пытаетесь позвонить по телефону? Вы видите, что он слишком Это просто пиксельная каша. Хороший звук, пользователь. Я знал, что увеличивающие стекло. Хорошая идея. Что ж, этот телефон действительно странный. Это похоже на мистическую загадку. Кого вы Что за? Мы никого здесь не знаем. Люди в своем роде. Съезд, съезд. Это странно. Телефон издает странный шум. Кажется, кто-то пытается с нами связаться. Это, Это признак. Давай, Ватсон, возьми себя в руки. Вероятно, мистер Мучи сделал второй. Тестирует его. Говорит мистер Шерлок Холмс. Ритуал разочарования? Вам придется найти другого обманщика, мадам. Прощай. Это была видеоигра? Нет, афёра с использованием телефона. Пользователь, этот тайный Шерлоконтонтон не хочет -то Вы you только что погрузили наших друзей восьмую. Это не очень красиво. Имейте ввиду, что из того, что вы больше не удивляет. В этом углу снова темно. Я говорил, у входа немного света. Возможно, я потерял здесь свое yeah. стекло. Well Молодец, done, пользователь. Это украинцы, которые будут забать документы, которые Прошу, well, возможно, наконец we ответить, Помни, русская видеоигра говорится. возьми? Отлично. Вы тоже видеоигра? Да? Три к успешному разочарованию. Я слушаю. Она должна быть полная уна. Засыпать пострадавшего снегом. сейчас середина мая. Затем аккуратно положить исход в Так, позвольте мне подвести топ. полнолуние снег, большая вишня. Спасибо, мадам. я в полной темноте. Я в ужасе. Да, превосходно. Если увидите мою глупые, дайте мне знать. Ненавижу тебя. А награда за лучшего отвинчивателя года присуждается пользователю! За тебя Пользуйте мороженое Может быть, его можно использовать как снег? В конце концов, это просто вода в твердом состоянии Но как его получить? Молодец, чемпион Все, что осталось, это конус Как мы сможем снова засыпать его снегом? Все, что у нас под рукой, это игра и телевизор Нет, телевизионный снег. Ха-ха, я впечатлен I'm пользователем. Будем надеяться, что этот снег сделает свое дело. Вот и все. Простите, Sorry, мистер Уильхам, это для твоего же мага. Думаю... Какая фантастическая полная луна. Надеюсь, игра нам не понравится. Хорошо, у нас есть все ингредиенты. Почему ничего не происходит? Смотри, начинается! мистер Вильхемпен просто взорвался, как выброшенный на берег кит. Возможно, с него была аллергия на вещи. Наконец-то я избавился от этого ладость. Эта поездка оказалась труднее, чем в ходу. Мистер Глюк. Титра, ты Ты что видел за мной? Нас Мы? Не может быть камни. Вы привели пользователя с собой? Я тебе интересно, чем он не тебя. Я не позволю тебе говорить о ней. В любом случае мне понравилось, если не то измерение, потому я мне не понравилось. Всё, итак, хорошая игра. Нет, мы должны следовать за ним. Но эта просто пригодила путь. И мне кажется, что все наоборот. Вы говорите о своих брюках, мой дорогой человек. Как мы собираемся как мы это пройти? Не трогайте эти ошибки, Ха, теперь картина верна, по крайней мере мне так кажется. Парахот снова открыт. Пойдем, Хоус. Давайте следовать за радужным призраком. Ну тогда, Лапсон, это просто шо, лица ещё насекомые. Так что, если я правильно понимаю, кажется, этот фрагмент ошибки затронул некоторые вещи. Как будто он их не местами, или что-то в этом роде. Какая разница, давайте следовать за ним. Где вы, Я чувствую, это не я. Отвези нас домой! Но почему? Да? Вас не устраивает я ушел в него, НПС? Ох, они этого не знают. Сожалею, что я имел в виду ушел вон сузи. Лапсон, перестань разговаривать с этим зверем. Вы меня беспокоите. Не, а не скажете таким уж Куда вы пытаетесь пойти, мистер Грюк? план. Какой план? план? план мне. Что? Что он сказал? Система в копирующем копирующем прям в Какое варварство! Нам We're не хватает злого плана. Давай быстро найдем нужные числа, пользователя. Интересно, связывали ли это с тем странным диском на мониторе? Какой злой план! Не соскались? Можешь повторить, мы были отрезаны. НЕТ! Это означает, что мы здесь не будем. Большая игра. Наслаждайтесь своим новым подголовным уломом. Прощай, радужная бабочка. Он сейчас в Как мы сможем следовать за ним? Давай посмотрим на Это этот уличный, уличный пейзаж. К сожалению... Упс. Земли больше нет. Но куда Where делись персонажи? Выход есть! Шерлок! Я упаду! Держитесь, Батсон. Конец света. Все подделка. Я подделка. Он, вероятно находится на линии разлома. Я вытащу нас из этого беспорядка. Черт возьми, мы не можем их так бросить. Попробуем поскорее шести их безопасное место перед отъездом. Вот так. В конце концов, это было не так уж и сложно. Вы только что открыли для вас проход. Вперед, мистер Холмс, прыгай! Вам есть на что приземлиться на другой стороне. Прыгай! Постой, Ватсон. Мы собираемся перебраться в яму. Три, два, один. Молодец, Холмс. Какой необычный скачок. Эта ванна просто спасла нам жизнь. Особо не видел из-за экрана. Но их анимация прыжка должна быть была потрясающей. Okay, Хорошо, пользователь, теперь когда нет безопасности, safe, мы, мы можем уйти. До свидания, господа. Просим извинения за неудобства. Погнали!